Здарова бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова Бобруха и сегодня я хотел с вами бы обсудить тему довольно щепетильную. Для кого-то она может быть и нормальной, но для меня такая тема ненормальная. В игре есть и крысы, и кемперы, но по сравнению с теми кто будет видео крысы и кемперы отдыхают самое большее за два года я понял что я ненавижу тех кто сидит на жетоне до самого упора идет зона они будут все равно сидеть они будут ждать самого последнего чтобы не дать поднять своих тиммейтов для меня это очень странно, и если бы я так играл, я бы удалил игру. Не знаю, как вам, пишите в комментариях, как вы думаете, кто для вас в игре самый такой уже гнилой поступок. Приятного просмотра. Я сделал чисто нарезки, чтобы не смотреть, потому что битва была долгой. И обращайте внимание на правый угол, там где стоит карта. Вы будете видеть, что зона идет, а они все равно сидят на жетонах. Приятного просмотра. Не забудь оставить свое мнение в комментариях. Не забудь прожать лайк. Ну и подписаться, если ты здесь впервые. А -а -а. Услышали, блин, я зря полетел, они меня услышали сразу. Для тех, кто захочет сказать, что мол они там лутались, они с кем-то там файтились, Сразу хочу вам сказать, обратите внимание, где находятся мои тиммейты во время моего убийства. Они находятся на стендофе, а меня убили на порту. Сами понимаете, сколько до порта еще бежать. Смотрим дальше. Ваше голосование послушает. Вайми, они до сих пор на жетонах еще сидят? Какие фу какие чиновыки. разве не сиху? Бей уже нас, чтобы они ошалели просто. Душат, фукой, Вот они, душат, душат. Ой, хорош. Карина. Юа. ЮАР, Ой, Жаком еще. Так, моя женщина. Они еще и с Жаком там. Полноценный. Ну так вот у вас здесь голосование Есть голосование делать Нажимайте на голосовать Опять медведя убили И еще и подсосали Боже мой Бей по-братски Руж Просто мощь. Как они так играют? Они мало того, что на жетонах, так они еще и до упора сидят. Боже мой, что люди вообще? Хорош. У вас есть что сказать? У меня нечего сказать вообще. По данному поводу. типы? А я не, знаю. я не знаю. Жаком, думаю, брат. Пора... принял не ладно, Жак, Полтер, ниндзя, все, все у них есть, все при себе. Все, залетели, убили, закрыли, все, нет. Они не могут прям до последнего. Да, не до конца. Так ты видел, ты... Не мучайте себя так. Удалите нахрен игру, если вы в 4-1 не справляетесь. Нахрен так мучить себя. Не, не, не ваше это. Не дано вам это.